Я по паспорту такой-то. Им нужны мои данные. Что им можно сообщить? Я говорю, ну, сообщи там объем бюста, объем бедер. Трудно себя отделить от паспорта. Ты его можешь мне передать? О, видишь, ты даже с бумажкой не можешь расстаться. Ну, ты видишь. по паспорту? Кто был первый создан? Паспорт или ты? Кто такой паспорт? Она его оживила. У тебя душа там, что ли? Раньше вообще без бумажек жили. Знаю. То есть, возможно, же и без бумажки? Наверное. Наверное? А паспорт кто выдал? Кто создатель паспорта? Прежде чем сам определиться, нужно растождествиться. Самый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 а этот Булгаков где? У вас в руках. У кого какие вопросы? Можно да? не встать, да? Нет, не надо, Вопрос задавай. Вот тебе именно встреть охота? Ну, вопросы Давай, Я задавай. Ты уже задала. Я не писала, что ты не готов, типа, давай. Давай вопрос. Хорошо. Так, еще раз вопрос по поводу... Смотри еще раз по вот. протоколу, который ты объяснял, как заполнять, чтобы не растеряться, заполнили ли это или не заполнили. Значит, я поговорила с Инной, попросила ее распечатать образцы. С интернета, то есть и раздать людям, чтобы они не просто тебя слушали, чтобы они даже и видели, что что за протокол, где заполнять на какой странице, понимаешь? А я же показывал на обучении. Нет, ну ты на обучении показывал, и видео у тебя есть. Я просто говорю к тому, что э, раздаточный материал я попросила ему сделать, но так как она сейчас приболела, она сегодня не пришла, хотя она все это сделала, чтобы людям, которые здесь тебя слушают, просто им раздать. Ну вот. давай. Вот. У меня нету, именно должна была принести, она заболела. Nice. Вот, э, то есть закрепить эту тему, чтобы больше к ней не возвращаться. Вот, потому что одно дело послушать, и вроде как все понятно и все знаешь. А когда коснись э, действительно, что там не растеряешься с этими товарищами, напугаешься, и рука задрожит. И ну, вот у нас тут три человека присутствуют, которые после обучения, ну как минимум трое, после обучения сталкивались именно с масками с протоколами и растерялись. И растерялись, я же говорю. Вот у меня такое предложение. Значит, э, ну, так как она не пришла, ладно, сами тогда распечатывайте вот протоколы административного правонарушения, ну, это для себя распечатала. И еще, я бы вам посоветовала всем, там уже конкретно, там методичка от... Э, тоже блогер, ну я так думаю, что он правозащитник, помогая людям по этим протоколам. Просто идет, вот решил ну, помочь, что людей не будет. Просто я вам сейчас скажу, кто такой. Вот он называется вот какой-то необычный, необычный как, да, с Башкирии, мужичок, вот у него конкретная методичка, конкретная... И он объясняет, там тоже пять минут его послушать. Вот у меня все. Потому что, а так как надо как-то закреплять то, что мы услышали, что в школе. Тема прошла. У тебя телеграм стоит? Да. Ты в чате Сургунадзор разговоры присутствуешь? Я в разговорах не присутствую, а смотрю, что там делается. А в чате этот на канал Сургутнадзор подписано? Да, у мы... Так вот, там три, три методички я выкладывал именно по маскам. 20.6.1. Как действовать в случае, если вставляют протокол именно по маскам? И ведь там есть в том числе методичка вот этого необычного человека. Нет, ну все. Я просто сказала свое мнение. А там уже люди хотят, посмотреть, хотят. Кто смотрит. кто смотрит, кто видит, кто читает, тот узрит, кому надо. Кому не надо, тот... Кому... Кто ищет, тот найдет сам. Все хорошо. Кто не ищет тому хоть в руки дать, все равно не найдет. Все, тогда давай я... что сегодня будем изучать. Следующий вопрос. Я предлагаю пройтись по пяти этим шагам самоопределения, потому что очень многие думают, что они уже самоопределились, осознались, себя живым, а на самом деле все четыре этапа первых пропустили. Да, я вообще даже не знаю, как себя определять. У всех все по-разному. Вообще не понимаю, Ты... я такая. Да. Ты готова со мной вступить в диалог? Нет Нет? Нет. А что пришла тогда? Слушать, учиться Здрасте Так а учиться-то как? Мне же ученики нужны, я же не могу сам себе обучать Вот мы ученики Ну, а Вот ты я не хочу с тобой в диалог вступить А ты отказываешься Я не потянусь с тобой в диалог вступать ты, Если ты не заметил, мы уже пять минут разговариваем В диалоге А ты Принял. все тянешь Тренировка а никто не вмешивается. Сейчас. Дальше будешь тянуть, нет? Не да, нет? Ну, что ты такие вопросы задаешь? Я не знаю. Хороший ответ. Кто-то готов вступить в диалог? Я готов. Давай. Ты кто? А, живой мужчина. Хозяин имени Павел. Молодец. Кто такой мужчина? А, с... Определение, закрепленная в Конституции я, Меня не интересует Конституция, я не читал, я тебя спрашиваю Кто такой мужчина? Человек мужского пола Пола? Какого пола? Может потолка? Или именно пола? А может быть стен? Кто такой мужчина? Так это я тебя спрашиваю, кто такой мужчина? Я не знаю ответа. Молодец, хороший ответ Ты не знаешь, кто ты? Ты придумал, ты вот эту фразу услышал где-то, но кто такой мужчина, ты не знаешь. Хорошо, это второе слово было в твоем самоопределении. А обращаемся к первому. Кто такой живой? Человек, который. Обязательно человек? Да. А что, растение не живое, что ли? Кошка не живая? Собака не живая? Живые. Подсказывать можно? А, да, и универсальное, необходимое и достаточное определение слова живой. Живорожденный, развивающийся, растущий. Стоп, живорожденный не подходит. Семена никто не рождал. Они созрели, mm. упали в землю и проросли. Они живые. Ну, тогда растущие и развивающиеся остаются. Угу. Мы же все растем, меняемся в рост в ту или другую сторону. А развитие это, соответственно, самоопределение себя в окружающем мире, изучение окружающего мира, ну, понимание его, не изучение, а понимание. Растение, которое увидает, оно еще живое? Да. Но оно же не растет, не развивается, оно увидает. Но оно живое. Тогда это одна из стадий <смех> жизни. То есть, э, рождение, развитие, э, увядание, смерть. Ну, состояние увядания относится к, к определению живой? Да, относится. Это одна из стадий. Так, тогда еще раз. То есть, Необходимые условия, развиваешься и растущей, но это недостаточно, потому что увидающие сюда не вписывается. Оно увядает, то есть оно не развивается, не растет, наоборот, увядает, сохнет, но оно все еще живое. Это я к тому, что есть рано или поздно, лет через 50-60, у всех у нас такое же состояние будет, состояние увядания. Мы не будем расти и развиваться. Но у нас уже у многих рост прекратился. И развитие именно физическое. А, психическое и умственное развитие может продолжаться. Вот. Ну, то есть мы, мне следует расширить определение. Ну, либо ты живых, даешь или... пояснение слова растущий и развиваешься. Либо надо как-то увязать сюда слово увидающий тогда живое это все, что Шевелится. может ну, растение не особо дошевелится без ветра а все, что может родиться, может быть рождено то есть пройти этап перехода из. я тебе уже говорил про слово рождено семя никто не рождал, оно созрело тогда, какое... тогда какое слово лучше применить? Вместо. Какая разница, что с ним было до этого? В данный момент беремся. Вот, <смех> вот семечка. Она живая. Да. Оно способно дать росток. Это не делает его мертвым. Имеет способность к саморазвитию. Правильно? Так. Потенциально оно живое. Но в данный момент мы не видим в нем жизни. В нем нет развития. Оно вот в спящем состоянии. Угу. Попав в благоприятные условия, она начинает расти. Вот. Саморазвиваться. Совершенствоваться. Саморазвитие, сам... Рост, саморазвитие, совершенствование, увядание, смерть. А когда оно увядает, оно саморазвивается? В принципе, не могу ответить на этот вопрос, потому что не в курсе. Засыхая растение, что дает в природе? Топливо человеку. В природе удобрение. Семена дает. Семена она уже дала в состоянии расцвета сил. сил. Да, оно как удобрение становится. Ну, По крайней мере даже не растение, а кустарник какой-то там. Опавшие листья, трава. Семена бросила в почву, потом убедает, чтобы удобрить эту почву. Помогает развитию своего потомства. Еще один признак живого. Mm -hmm. Видишь, я даже этого не знал. Сейчас вот в ходе вот такого диалога за счет вопросов и проверки каждого слова на действительность приходим к определенным выводам. Так. Пути ясны? Ну... No. А теперь дай универсальное, необходимое, достаточное определение, трактовку слова "живой". Оно должно быть коротким или длинным? Необходимым и достаточным. Не достаточно. слишком коротким и не слишком длинным. Ровно столько, сколько необходимо, и ровно столько, сколько столько достаточно. достаточно. Да. И универсальное, то есть можно применить ко всему: к семечке, к котенку, к мужчине, к женщине. Крыгия потом... микробов Это объект, который способен Проходить определенные стадии Своего роста, развития, изменения Продолжения своего вида Увидания, заботы о потомстве И последующей смерти ну, просвертить смерти – это отдельное слово. В общем, ну ключевые слова – это найдено. Теперь по поводу... Что ты там дальше сказал? Живой мужчина, угу. а дальше? Хозяин имени. Какого? Павел. Отлично. Павел – это твое имя? Да, это мое имя. А ты его сам себе выбрал? Да, я его выбрал сам себе. Когда? После того, как получил какие-то поверхностные знания о том, что такое а, хозяин имени. Год-два назад примерно? Когда? Несколько недель назад. А до этого у тебя какое имя было? Такое же. Кто его тебе придумал? Родители. Отлично. То есть ты себе И... выбрал точно такое же имя, как вы тебе выбрали родители. Правильно? Ну, для простоты общения с людьми, другими людьми. Живыми или неживыми. А, я использую его. Но я могу его по желанию поменять. Uh -huh. Потому uh -huh. что есть разные категории людей, которые знают меня под разными именами. В Counter-Strike ты uh -huh. один uh -huh. в этом Dote 2, ты другой. В да? реальной жизни. Uh -huh. Ну, кстати, <связано> никнеймы тоже самое относятся. Возможно, я. Не задумался на данную тему. Слово Павел разбирал? Никак нет. Что означает? Откуда происхождение? Смысл какой синий? Могу подсказать смысл. Точнее так, знаю смысл, с которым родители его выдали мне. Не-не-не. Родители... Сам не разбирал это слово. Так вот обратись, скажем так всеобщим знанием и посмотри там википедии там я не знаю так они будут немножко искажены само собой тайные имени всякие разные сайты там я не знаю чего угодно большинство имен э, в россии э, идут из греческого языка ну, вот эти там кирилл антон, антон. дмитрий николай э, то есть вот после принятия веры они там это они все из греческого языка в греческом языке эти слова имели определенный смысл вот э, с, это, имя, отчество, фамилию, своей персоны я давно разобрал. Антон Николаевич Булгак. Антон, э, это имя, это, скажем так, собственные качества. Э, как люди видят тебя снаружи. Как они тебя называют, вот как корабль назовешь, так он поплывет. Вот как э, называешь кого-то, он так и себя будет вести. Именно он будет себя так вести. Вот, называя человека определенным именем, ты накладываешь на него определенный образ, который имеет определенное значение. Общепринятое, есть значение на тонком плане определенные образы, и это, всякие разные. И вот Антон, именно А, буква, то есть это греческое имя, оно означает сопротивляешься, вступающий в бой противоположный. Булгаков Баламут, смутьян, возмутитель общества. И Николаевич победитель. Вот я, когда психушку пришел, они говорят, ты кто? Я говорю, Антон из рода Булгак, Николай. Антон означает творец в равновесии. Совершенно другой образ. Я им говорю, я Антон. Меня звать Антон. Они говорят, нет, ты Антон Николаевич Булгаков. Ну, нате, получайте. Вступающий в бой, противоположный, сопротивляющийся. Баламут, смутян, общество, возмутитель, победитель. Что произошло в психушке? Чуть ли не бунт. То же самое в камере. Как назовете, так и буду действовать. Очень э, большое значение имеет то, как вы сами себя называете. Поэтому смена имени – это ключевой момент в жизни. К этому нужно подходить очень, очень это, мудро и со всех сторон предусмотрительно. Как сами себя назовете, так и будете себя вести. Соответственно, вот смотрите, э, имя собственное э, говорит о том, как вы сами себя будете вести. Э, все ваши черты характера, это вот все здесь зашито. То есть это образ, который накладывается именно на вас. А фамилия или так называемое имя рода, да, оно говорит о том, как вы себя будете вести в обществе взаимодействую с другим. Допустим, собирается там какой-то пионерский лагерь там, или слет общий, или э, вы в какое-то общество заходите, совершенно непонятно. А рано или поздно выстрелит вот это понятие, вот это название, вот этот образ имени рода. То есть вот у меня вот эта вот персона, да, баламут, сметьян, возмутитель общества. Куда они зайду, везде одно и то же. Чуть ли не до бунта доходит. Но все это не от меня исходит, а люди сами, видя, как я себя веду, как я проявляю свою волю, сопротивляясь, вступая в бой противоположным, Антоним, само все собой происходит. И получается, вот это имя рода, оно тоже срабатывает в обществе, когда в обществе человек заходит. На необитаемом острове фамилия и имя рода вообще никак не работают, потому что ты там один, там только работает имя. Там ты себя будешь проявлять, вот именно противоборствовать именно природе. Как ты сам себя там проявишь, вот я всегда пример привожу именно необитаемый остров. Когда ты один, когда не с кем сравнивать, не с кем взаимодействовать. Только природа и ты. И, а вот отчество, оно говорит о том, оно отсылает именно вот, зашито да, отцовство, отечество, то, что находилось, скажем так, наследие и то, что будет в итоге, то, что ты передашь в будущее, то, что тебя сзади твой род поддерживает, и то, что ты передашь своим потомству, и что в итоге получится. Вот Николаевич побе победитель, в итоге все равно победит. Как, как бы ни опускал руки, как бы ни старался, все равно да, будет именно тот образ, который наложен через отчество. Поэтому к выбору имя, имени, отчества и фамилии нужно подходить очень это, скрупулезно. И раньше именно так и делали. То есть давали ребенку изначально одно имя, а родители в втихаря придумывали секретное имя, то есть уже два имени. А потом по достижении там, 7 лет или там, 13 совершеннолетия собиралась эта община, и, там, и через тонкий план, и по повадкам по характеру давали имя, прозвище, то есть это, определяли образ. Кем будет, как будет, какой у него характер. И, соответственно, характеру, соответственно, поведению, соответственному образу с тонкого плана давали вот имя, имя, выбирали. А иногда просто ходили на тонкие планы и там слушали, смотрели, читали э, имя, которое э, на самом деле принадлежит вот той частичке душе. Такое тоже делали. И сейчас такое делают. И э, определяли, соответственно, общее имя для всех, для общества. Имя для семьи и имя, это, как сказать, вот этой души, которая являлась секретным. Потому что чер, вот эти маги черные, они очень любят вот это имя вытаскивать, которое принадлежит именно душе. И именно через него идет прямой доступ к душе. Ни фотографии, ничего не надо, просто знать имя. А многим и этого не надо. Все зависит от уровня мастерства. Поэтому очень важно знать и... с это четко выбирать себя имя. Так вот, разберись со своим именем, что он означает. и Наверняка, прочитав определение в интернете, ты поймешь, откуда у тебя те или иные черты характера. Именно, им, и, именно вот то, что тебя называет Павлом, Павел, и ты сам себе в осознании э, принял это, что ты это, наложил этот образ там на себя, это накладывает э, и заставляет тебя определенным образом вести себя. А ты думаешь, никуда не ешь? Так, а если ты не знаешь, допустим, что твое имя означает, как ты можешь для себя, для себя запрограммировать? Нельзя же, если ты не ведаешь, что там за имя. Ну, имя и имя. Это если ты уже знаешь, допустим, разобрался, что ты вот такой. И да, так тогда уже идет, можно, программа уже идет там на подсознание. Храбрый. Не вопрос. Вот же Павел говорил, что в любой момент можно выбрать самому себе любое имя. Правильно, если когда ты сам выбираешь и знаешь. А если ты не знаешь, а просто видеть, то, тогда как бы не дужишь последствий. Кто знает, какое имя себе выбрал э, Топорков? Никто не знает? Какое? Никто не знает? Он много раз говорил его. Никто не слышал? Выше гор. что его не слушают, не смотрят же. Ну, все смотрят я... все слушают Не, ну, я слушала, а так и у многих э, тех кого вы видите по ютубу тут же у всех у них у них есть свои свои собственные имена которые они сами себе выбрали. какие еще вопросы Пять Вопрос стадий Пять стадий да. Пять стадий саморазвития кто их помнит самоопределение, самоопределение первая стадия Никто не помнит. Самоидентификация. Все слушали, никто не помнит. Ну, давай. Это ты вот, Павел, у нас это. Я решил держать. Стройка, говорится, давай. Самоопределение, дальше, что. Самоидентификация? А это не одно и то же? М -м, насколько я понял, нет. Чем отличается? С -с Самоопределение, когда человек определяется своим именем и с тем, кто он. То есть живой кто такой живой человек, живой мужчина. Дальше, соответственно, отделяет себя от своей персоны, то есть то, как он в документах представлен. Это самоидентификация уже? Да. Ты что-то путаешь. Самоидентификация, это... иди... вообще, идентификация, это, если почитать словари с английского, это, ну, грубо говоря, там не помню, с какого языка, на английском тоже есть это слово. В общем, оно означает то же самое – определить. Uh -huh. Так что, по большому счету, самоопределение и идентификация. Самоидентификация – это два совершенно одинаковых слова по смыслу. По большому счету. Самоопределение самоидентификация. Ясно. Тогда получается, буду проще говорить, первый этап – самоидентификация. Второй этап – отделение себя от персоны, своей персоны конкретно. То есть, отделение себя как личности, как живого мужчины или живой женщины от того, как это документально представлено, от той же самой бумажки, типа паспорта. Очень тяжело Вероятно. Не знаю. От чего ну, или вот, от кого? вот, вот, вот это ж, отделить себя от паспорта и... Но, что, паспорт, трудно, что ли? паспорт это же не ты. Подожди, я подожди, подожди. Но подожди. вот на себя это Тут, Подожди еще раз, трудно себя отделить от паспорта? Ну, я не понимаю, как это отделить. Я не понимаю, что значит... У тебя значит, паспорт с собой? Нет. Вот представь, что вот эта бумажка это паспорт. Я понимаю, я, я разобралась с паспортом. Ты его можешь мне передать? Тебе? Да. Бумажку? Да. Ну, думаешь, что это паспорт. Можешь передать мне? Я тебя не, не прошу передать. Я тебя спрашиваю, можешь или не можешь? Нет. Не можешь? Это мое. Мое? О, видишь, ты даже с бумажкой не можешь расстаться. Не дам. Если я передам тебе паспорт, я передам тебе мои права. Нафига? какие твои права? в паспорте все твои права находятся? Ну да, права раба. Ты раб? да Я тебе говорю, отделением... Подожди, стоп да, Ты по паспорту? Да. Ты по паспорту? И не я, господи Я тебе говорю, вот это для меня Отделение себя от этой бумажки. Вдумайся вот в эту фразу, подожди в фразу в эту думайся, ты по паспорту вот многие спрашивают, ты по паспорту кто? Ну вот, вот да, я бы тоже. Кто? Я не знаю, кто. А теперь, а теперь вспоминаем видео «Заблудился в двух соснах». Кто был первый создан? Паспорт или ты? Ну, конечно, я. А почему ты по паспорту, если он был позже создан? Mm -hmm. Это паспорт сделан по твоим персональным данным. А почему ты говоришь по, это по паспорту? Я по паспорту. Такого быть, в принципе, не, не может быть. И вот сейчас это все переломать, вот тут внутри, вот так, вот так. Не надо ничего ломать, просто осознать надо. Вот осознать это. Это до такой степени мышечная э, память, что вот, вот как нас научили, это попробуй сейчас себя э, это все переломать, и все это э, по-новому делать. Это нужно тоже какие-то тренировки. В нейро... внутри голов... головного вот, мозга вот, нету мышц. Вот, вот, вот, вот, нету там нету вот, вот, мышц. Там нету мышечной вот памяти. Ну, не там что нейроны. Память, это так говорят, что это идет на а нейроны это связи между собой. Ты называется перевел стрелку на другой путь. Пошел другим путем. Вот, вот попробуй эту стрелку перевести нафиг. И как же ее там перевести? Вроде все знаешь. Вроде идешь такая... В одной рукой это флаг, во второй этот самый меч. А, а как, баба, э, как, как коснешься, вот, блин, или что-то все забыла. И, и... А ты куда пошла с мечом и с флагом? Ну, на образуру, типа ЖКХ. <кх> типа в суд, типа... На войну, что ли, ходишь? Конечно. Ты, всегда ты всегда. воевать ходишь? Ну, как не в прямом смысле воевать, а словесно, конечно. Не, ну ты на словах-то говоришь, что воюешь. Мы ну, несловестно воюем. Так если на слова говоришь, значит в мыслях то же самое? И в мыслях, когда приходишь к чиновникам, когда приходишь куда-то. Я что, с ними беседу веду, про любовь разговариваю? Конечно, я воюю на, на уровне закона. А ты теперь вспомни фразу Александра Невского. Кто к нам с чем придет, То ты от чего погибнет. Че ты, что с тобой происходит? Самый? Фраза эта отнесена не только к действиям, не только вот к этому мечу, который физически существует, но и к мыслям. Если ты мысленно пришел к нему с мечом, то ты отмечай и погибнешь, он еще больше меч достанет. Ты-то одна пришла, а там у них административный ресурс. 500 миллионов всяких чиновников. Ну, кто победит? Есть смысл воевать с ними? Или ему есть смысл мысленно меч с собой носить. И с мечом приходить к ним? А с чем ты там ходишь? Я? С голыми руками. Ну, мы ходим с ручкой и с бумагой. Ты с мечом мысленно ходишь? Да, мысленно. Это словесный базар мысленно. Конечно. Это ты... не просто базар. Ты, ты, вот этими словами ты творишь. Ты создаешь ситуацию. Ну, хорошо. Ты образы накладываешь. Не, ну ты представляешь, как это сейчас человеку, который привык жить вот так, как мы живем, и теперь сейчас нам войти в этот образ, и все это вот вот там вот, вот идешь, и ты там что-то там складываешь в своем образе. Не надо ничего я, складывать. Я лично этого не могу. Меч не надо носить с собой. Но это образное слово, что ты идешь, что-то доказывая. А я тебе еще раз поясняю, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ты думаешь, это они, они там сидят такие все злые, с мечами и всех рубят налево-направо? Нет. Это ты к ним такая пришла? Отсюда все беды. Да мы не рубить приходим. Мы разговариваем. Что? Ты только что сказала. С, ну, с мечом и с флагом. Это образно. Это образно. Вот касается. в том-то и дело, что ты сама этот образ накладываешь Я на понимаю, всю ситуацию. Переведи все на русский язык, чтобы было понятно. Можно скажу? Антон очень правильно говорит, просто вы его немножко не слышите. Мы же говорим что о словах, это очень важно. Только что разбирали с нас да, каждое слово, что оно означает. Тогда. Словом можно убить, можно вылечить. Да? Вот я сейчас могу одно слово сказать, вы можете на меня на всю жизнь обидеться, правильно? Вот. Правильно? Могу же обидеть одним словом. вот. Могу другу потерять одним словом на всю жизнь. Поэтому слова в нашей жизни, они очень важны и они материальны. И как вы сказали, с мечом это правильно сразу же это отображает на вашу внутреннюю сущность. Понимаете, что вы ходите с мечом. Я сам на себе это испытал. Как я захожу куда-то, ну я сам по себе такой человек, что раньше, да, ну, лет 10 хотя бы назад здесь, очень спорит, очень там, да, любит там где-то подраться там, и так далее. И когда я заходил в различные... Неважно, куда. Ну, где, в разных сферах, да. Хоть там груз получаю, я, хоть я в командировке в Владивостоке там еще что-нибудь. И как я сам себя веду, да, то есть я получаю не от кого-то, я получаю от самого себя, понимаете? Как я веду себя с остальными людьми, я, я получаю не от них, как говорится, как со мной, так и я с ними, да? Или как со мной, так и. Я понял, ну, правильно объяснил. Нет, доходчиво. Если не ясно, о чем мы тут говорим, посмотри мультфильм называется "Крошка Енот". Угу. Да, кстати, очень сильно отображает. Смысл слова очень важен. Смысл мультфильма в том, что Енот не мог никак напиться, он ходил к водоему, а там Страшный зверь. Он смотрел в отражение водоема, а там какая-то зверушка неведомая, на него постоянно это рожицы строила и рычала на него. Он не мог понять, почему его не пускает к озеру. А потом ему пояснили, да ты дурак, это же ты там отображаешься. Ты ему улыбнись, и он будет радостный. Да, ну, быть такого не может. Как А он мне тоже, что ли, улыбнился? Пошел, улыбнулся и напился. И с радостью напился. А вы все ходите с мечами, с флагами и думаете, сейчас я их там всех разнесу. Выходит, блин, да что ж такое-то? Опять меня разрубали на части как это, как разрубленная вся вышла оттуда. Чего такое, почему? Так ты же сама с мечом пришла. Что ты хочешь? Приди без меча, как к другу, к брату, к сестре. Это они к нам пришли с мячом. Да никто к вам не приходил. Вам они не пришли. Что тебе в бумажках написано? Вот когда И тебе только... домой придут, вот тогда это другой разговор. И когда ты туда идешь, это ты туда идешь. И у тебя... Они ко мне в дом пришли. Стоп, они... а стоп. Ты... Ты... А? Ты... А? ты сама сказала. А с любовью, да я тебя люблю, дорогой. Да. Что да. ты хочешь от меня, да? Любовью, Где да? Не хочешь, да нам, пожалуйста. Нет, почему? А как? С любовью можно разговаривать? В крайности а мы не все С любовью, с любовью даже... С любовью даже дерутся, понимаете. Раньше наши почему а всегда побеждали? Нравится? Да. Почему наши всегда побеждали? Уб... Врага убивали с любовью, понимаете? Как чтобы он не творил больше зла. Даже представить не могу. Ну, послушайте, убить. Я говорю а мне прибиваете. Его ага. врага убивали с любовью, чтобы он не творил больше зла. Понимаете? Не понимаю. Я, как разумный осознанный человек обязан остановить того, кто способен в будущем сотворить более масштабное зло, чем сейчас. Я обязан это сделать. Если я, проиграл... я его становлю с любовью, как брату, как сыну. Нет? Не ясно? Накажу Я остановлю. Если с ненавистью, то ты проиграешь, ты, про... ты вроде как защищаешь, ты за правое дело. Но если ты с агрессией защищаешь сам себя, ты проигрываешь, ты умираешь, все. Ты сам таким же становишься, да. агрессивным. Дальше давайте. Да, это нормально, главное не воспринимайте на себя, мы сейчас это разбираем, это очень важно. Это, это важно, очень важно, потому что до меня пока не доходит. До каждого человека важно. Когда до меня дойдет, тогда скажу, я поняла. Есть Ну Это прежде чем вот такие вопросы как бы раз, ну, разъяснять, нужно... Изучить, что такое карма, реинкарнация. Не-не, вот, эти... не, вот тут надо отталкиваться от слов э, того, с кем разговариваешь. Вот она произнесла слово. Это все образно говоря. Ты вот говоришь и не осознаешь, что ты говоришь. Ты правильно говоришь, это образно. Что такое образ? Образ это по сути вот голография. Проект можно вот в компьютерной графике строиться там. Сначала, ну, вот как глину лепят, вот, что-то непонятное. Потом детали, детали, детали. Короче, вот он, макет. Макет, прототип, образ. То, что должно в итоге получиться. Образное а потом мышление. с этого мелкого образа лепят гигантские это, скульптуру или там здание строят. Образное мышление. Да, вот это образ первоначальный. Художник, никто никогда не возьмется построить здание без образа. А образ это проектная документация. Которая читаема всеми. Все ее понимают. Ну, специалисты. Так вот, вот этот образ, он, он э, существует на так называемом тонком плане. Если ты произнесла хотя бы одно слово «я с мечом», подумала об этом, что ты с мечом, но никому не сказала, ты думаешь, что ты подумала и никто об этом не знает ни хрена подобного, все об этом знают на уровне подсознания. И когда ты к ним мысленно приходишь с мечом, но не сказав никому ни слова об этом, весь мир реагирует на твой меч. Неосознанно. Ой, да. это, такое прямо? это так и есть. Ой, Ты просто это, до этого не, не, не догоняешь, а но это все есть. На таком уровне, ну, я тебе по-простому объяснил. Ой, Посмотри крошка и нот в Вот крошка и самый лучший пример. Посмотришь, если не поймешь, я а не вот знаю, как была, тебе еще донести. Древняя славянская буквица. Буквица – это образное мышление. У нас есть алфавит, это 33 буквы, да, которые А, Б, Б Г, Д. Что такое буква А? Можете сказать? Нет. По той буквице не могу. Нет, сказать. по нашей. Что такое буква А? Да буква А, а первая буква алфавита. Да. Больше ничего. Больше ничего. А, а Аз. Это это Я, это Бог, Творец, да. И так далее. То есть у одной буквицы там по нескольку значений: по 7, 8, 10, 15, 12, там без разницы, в зависимости. Образов. Да, образов. Понимаете? И то, что мы говорим, это очень важно. То есть нельзя просто так слова выпускать из себя Во, хороший пример проводили эксперимент три горшочка три, три семена и повторяли этот эксперимент многократно то есть один и тот же результат сядет первому горшку говорят матерные слова но очень ласково второму горшку говорят то есть с интонацией ласковые то есть мысленно думают о хорошем но говорят плохое это раз Второму горшку матерят очень сильно и мысленно гнобят. И третьему говорят хорошие слова, но со злобой. То есть, ласковый, на словах ласково, но мысленно очень злобно. И что ты думаешь? Ну Тот, который вот гнобили, и что думали, то и говорили, он даже не пророс. Тот, который материли, но при этом думали хорошие слова... Он, он, он рос с колоссальной скоростью в 2-3 раза быстрее, чем обычные семена. Читал, Ну, как тебе еще пояснить? Если во, ты с мечом во... идешь. Вода тоже самое, если. Что ты привязался к этому Так слову? ты сама сказала. Ты не просто сказал, ты об этом еще и подумала. Ты уже это в эфир пустила. Ну и что? Ну как пустя? Ну что теперь, пусть летит. Теперь. Ну для тебя это пустые слова. Для меня это что, А не потом не удивляйся, думаешь? почему такая реакция идет от других людей. Ну, уже, уже, так говорится, слово не воробей, уже вылетело. Что? Все Вы... возможно исправить, переосознать. Так. Остановись, меч, вернись назад. Ты можешь сам это, свой собственный диалог внутри открыть и осознать, сказать, я осознал, Последний. я убираю этот образ. Нет у меня никакого меча. Нет нету у меня никакого да, меча. Можно убрать его. Да, все, я без меча. Я не хочу никому зла причинить. Все. Ну, зачем мне меч? Мне не выставляли много денег. ты замкнулась на деньгах. Слишком. Ну, с этим надо работать, дорогой. Не когда нас воспитали так, выросли, извини меня, вот так вот перестроиться, не знаю. Это по мне. Может быть, другие сразу уже другие стали. Не знаю, это не, очень тяжело. Мы уже учимся и... на протяжении всей своей жизни, это нормально. Самый большой труд в жизни – это самовоспитание. Вот уж. Слово «воспитание»… Есть мнение, что научить никого, другого человека невозможно. Он может только сам научиться. Поэтому даже само слово «самовоспитание», оно, это, вот эта приставка само, оно лишнее. То есть, воспитание может быть только самого себя. Потому что воспитание, оно состоит из нескольких слов. Вы ось питания. Вот она, твоя ось, да, и ты в собственную ось э, приносишь питание. Вот что ты, чем ты напитаешь свою ось, такое у тебя и будет воспитание. Интересно, молодежь сейчас работает вот, э, со своими детьми? Вот так. Нет. Можно, Почему нет? Да. нет? да. В частном порядке. В основном нет. Но есть определенные сообщества, которые вот именно эти данные дают. Ладно, уже с нами поздно работать. Вот Нет, не поздно. Ни с кем не поздно. Зачем ты сама на себе а... ставишь вот этот образ поздно? Ничего не поздно. Сейчас идет, наоборот, возрождение. Зачем ты сама себе образ ставишь, что поздно? Мне никогда не поздно. Ну, тебе еще жить и жить. А уже тебе еще не жить и, и не жить? У меня уже финишная прямая. Галина, Опять сама себе в образ накладываешь? Галина, наоборот. Мы говорим, вы не стесняйтесь перестраиваться. Мы сейчас зажмем. Главное не приходить на личности и не обижаться. Нет, я много раз слышала, но чтобы вот так себя перестроить махом, и разобраться в этом, понимаешь, это очень тяжело. Для меня это не доходит. Подождите, смотрите, так. смотрите, сейчас объявляют быстро войну на нас на например, китайцы. Да какая война? Перестань подожди, образы накладывать. Ну, подожди, сейчас образно говорю. Да образно. не надо, вот в том-то и дело, что образно. А я же говорю в таком плане. Напали китайцы, я... да? Вот, например, подождите. Что мы будем сидеть делать? Мы вооружаемся, бежим, защищаем Накладываю и так ветр. далее, понимаете. Мы же не будем сидеть. Кто мы обучение проводит? Даже будем защищаться. Давайте я сейчас расскажу уже. Ну я что ты пример привел вообще не тот. -то Куда ты говорит, на войну? -то? На Она меч, ты Но про войну. Перестроится. Все по-разному. Я говорю про образы. Ты вроде догнал. Сам, сам накладываешь образ войны. Мы наговорим на Мы остановились на отделении себя на от паспорта. Дальше. Да, а думаю, что, а что то в сторону уши Ну давай, давай, вот этапы самоопределения. Я тебе говорю, я сейчас мне тяжело себя отделить от паспорта. Я сейчас поняла, кто такой паспорт и кто такой я. А может быть, вообще не поняла. А кто такой паспорт? Вот, бумажка там. Дорожный билет, который нам выдали. Все услышали, кто такой паспорт? Кто-то услышал, нет? Все услышали. Кто такой паспорт? Она его оживила. Кто такой? Ну что такое? Вот. Кто такой паспорт? Слово не воробей. Ты уже образ наложила. Ты так подумала, ты так сказала. Для тебя паспорт живой. Хорошо, дальше. Одушевленный. одушевленный. Ну, у нет, тебя душа стоит. там, что ли, получается? Да я не знаю, где моя душа. В чем тут моя душа? У меня пока вот мозги работают. Давай с самого начала. Паспорт, паспорт а? это. Подожди. Ответы от мох Да понятно. Паспорт это кто или что? Ну, конечно, бумажка что. Неодушевленные. Не ну а почему у тебя это слово выскочило? Ну, не знаю. Вот выскочила и выскочила. Mm -hmm. Так, и что? Ну, что такое паспорт? Я тебе не скажу определение. Ну, ты же сказала, я тебе разобралась. Что такое паспорт? Я не разобралась. А, не разобралась. Мне определение давать. Вот как в школе выучил правила. Жиши, пиши, и я так определение паспорта не выучил. Слушай, вот эти все правила в школе, которые дают, это программы. Это буквально запрограммировали всех. Перестаньте думать программами. Вот он мне начал. Программа «Конституция». Там написано. Какой-то программист создал программу под названием «Конституция». И ты начал на нее ссылаться. Ссылка на файл. Файл лежит там. Ярлык ты мне говорю, даешь в руки и говоришь, вот тебе ярлык на Конституцию. Иди, сходи, и сам на это прочитай. Я тебе сказал, выруби программы, давай свое мнение. Сам напиши. Свою собственную. Будь творцом, а не подтягивай программы других программистов. Все дело в том, что нас приучили, как говорят, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Если да, я сейчас да, родилась своего ребенка, живого мальчика или девочку, да, потом я сама на них э, оформила все эти бумажки. И что теперь? Ну, дальше разделить, разделим мы. Бумажка отдельно, этот живой человек отдельно, которого я родила мальчика. Но он пока еще с этой бумажкой ходит. И без этой бумажки нас нигде не принимают. Почему что мы букашки. Кто не принимает? Система не принимает? Система не принимает? Потому что она свои правила установила. Эта система установила правила. И говорят, ребята, будете в этой системе жить так, как мы установили. Как сказал один этот пристав, вот когда будет ваша власть, тогда мы будем жить так, как вы нам скажете. А пока наша власть, вы будете делать то, что мы вам сказали. И поэтому эту систему сейчас попробуй поменять. Да, Маша, мы там своей этой бумажкой, что мы, это паспорт это отдельно, а мы тут отдельно живые. Тут у нас же кровь идет живая. В жилах. Как? Я, это, это, это очень тяжело. Ты понимаешь, что вот везде бумажки требуют. Не, не везде. Ну как не везде? Ты сюда с бумажкой зашла? Ну, я не, не вас не ввиду, господи, боже ты надо. Какая разница? Ну как какая разница? Большая. Ты вот уже себя учишь не ходить с этой бумажкой никуда. Я знаю многих людей, которые вообще без бумажек живут. Я не знаю таких людей. Я знаю. Ну и сколько много? Ну сколько много? Много. И чем больше таких будет, тем э, больше будет результата. Хорошо. Раньше вообще без бумажек жили. Знаю. Ты в курсе? знаю, что не было бумажек. Сколько частей выдавали тем, кто выезжал за границу? Кому-то там... Два-три -то... века, вот, только вот эти вот паспорта да, существуют. Да, это для того, чтобы, наверное, они там что-то придумали. Это вот э, римляне или кто они там сидят, умные люди, мужики. И вот, наверное, вот эти бумажки... А понимаете? до этого как человечество выживало? Вы знаете, как она уже села, пока, кушала, жила, как-то общались. Я же не знаю, как они там жили. Ну, то есть, возможно жить без бумажки? Наверное. Наверное. Да, наверное. То есть, берем вот это, 99% истории человечества. Без бумажек и 1% с бумажкой. И ты говоришь, наверное, возможно? Наверное, возможно. Я не знаю, как они жили там. Я без понятия, как они жили. Да не важно, как они жили. Они жили. И это факт. И не Пусть они там, они уже их нет. Как мы будем жить без бумажки А как захотим, так и будем жить. Давайте. На, например. Например. Например. Вот мне сейчас нужно сдавать билеты. Без бумажки у меня не примут их ждет а ну-ка покажи бумажечку, а мне придется нести. А билеты на чее имя куплены? На мое. На твое? Конечно. На паспорта. На имя паспорта. А я ж не хочу им дарить на имя паспорта. Я хочу себе забрать. А, паспорт кто, в... а паспорт кто выдал? Кто создатель паспорта? МВД у нас создание. Ну. А что ты хочешь? Я деньги хочу забрать. Деньги? А деньги чьи? Деньги тоже, наверное, но я на них живу. Но. Я на вот эти билеты, это, талоны на продукты, которые нам тут дают в, концлагере, в лагерях, и мы отовариваемся в этих э, павильонах э, тюремных, Вот я хочу их забрать, потому что вот без, мини, без этих бумажек мне хлеб не дадут. Понимаешь? А источник получения этих бумажек какой? Пенсия? Да. Или, пособие, или, пособие, или страховое пособие? Значит, пособие. Страховая mm. пенсия. Mm. А ты не пробовал найти собственный независимый источник получения даже таких бумажек? Это как? Нет. Это что такое? Развисимый. Что это значит? Собственный независимый источник дохода. Самой работать? Трудиться. Трудиться? Не работать. Работать от слова раб. Нет, я, я не, не искала. Почему? Потому что не каждому это дано. Почему не каждому? Ну, потому что... Что, все э, находят собственные. Это, это, каждый, я считаю, что каждый может. Ну, может, но не, не делают. Ну, тот, ладно. кто может, тот работает. И находят <свят> собственный доход. А это э, 3% от 100. Ну, а ты почему не ищешь? Зачем мне это нужно сейчас? Куда, сейчас, по, куда проще бегать с, с какой-то бумажкой под названием паспорт? Мне так... зачем сейчас искать это, скажи? Как зачем? Чтобы не бегать и не выпрашивать? Какие-то там что? копейки. Ты о чем вообще? В смысле, о чем? Например, скажи, какой Например, такой... конкретный пример. Сейчас скажу. 9 лет не работаю и не собираюсь. Есть источники ну, дохода, да, независимые да. свои. И есть такие молодые люди, которые на себя работают. И, да и не работаю и я, я, тружусь. Ну, трудитесь. Это, знаешь, тяжело эти слова сейчас поменять. Это самое. И я тебе говорю. Тот, кто на себя работает, и этот доход нашел, вот он и работает. А остальные на него работают. На всех. Нет, на меня никто не работает. Ну, это ты один такой. И много, есть несколько человек. Которые... И я ни на кого у не работаю. образование другое, Антон. Какая просто... разница, какое образование? Как это, разница? Да вообще без разницы. Если у меня нет твоего образования, как я могу на себя работать? А знаешь, какое у меня образование? Ну, наверное, технически это будет. 80% моего образования состоит из самообразования. Самообразование. Мы будем дальше темы. Так я тебе по теме и говорю все, а ты не слышишь. Знаешь, почему у тебя вот это вот, сейчас скажу, сейчас вытяну на мысли, подожди. Знаешь, почему тебе тяжело осознавать, даже вот слово «работать» заменить на слово «трудиться». Мы в самом начале говорили, что такое живой, саморазвивающийся в стадии развития да, организма. Растущий... Подожди, подожди, я закончу мысль. Я тебе указываю, почему тебе трудно. Если ты это осознаешь, тебе будет легко. Семя в самом начале, оно очень быстро развивается. Оно прям махом растет и это. А вот стадию, стадию видания оно не развивается. Так вот, у тебя ярко выраженная стадия увидания. У тебя постоянно идут самозапреты, самонакладывание образов именно вот этого образа увидания. Я на финишной прямой ты говорила, куда мне в моем возрасте учиться, это мне не дано, ты сама на себя накладываешь образ увидания. Наложи образ, семечко, развиваешься, вот только посадили. Антон, я и все, у тебя получится. А когда мне открыли глаза год назад, что оказывается, мы все тут, блин, мертвые 1899 года. Да не вот мы. Когда эта бумажка показала, что кто я такая, у меня шок был. Не мы, а персоны. Не ты, а бумажка мертвая. Я всегда себя считала живой. И мне определение, что я живая, мне не нужно, потому что я всегда себя считала живой и не мертвой.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 Не надо никому доказывать. Нужно осознать. Нет, у тебя нет осознания, у тебя нет расхождения между бумажкой персоной и тобой. Да меня не волнует эта бумажка вообще никак. Как ты не волнует. Да, ты, она ты постоянно не волнует. о ней говоришь. Я о ней вообще никак не говорю. Она мне сто лет не нужна? Тебе нужны деньги. Ты без паспорта не можешь. Как жить без паспорта? Это паспорт не... не отдам. Кто такой паспорт? Паспорт, паспорт, паспорт. Правильно, потому что пока у нас, тебе сказала, пока эта система существует, будете все жить по их правилам. Да она потому и существует, потому что народ отождествил себя с этой бумажкой. Вот которую нас народ не отождествит, а у нас многие отождествили себя с этой бумажкой. Многие, 99%. Уже меньше. Ну, может быть. С каждым днем все меньше. Вот сегодня у меня одна женщина, тоже живая, как она себя считает, она меня спросила, а как быть, говорит, я собираюсь там какую-то фирму открыть, ну, необходимо для бизнеса. Вот я, говорит, живая, а как мне за это вообще взаимодействовать с системой? Как я могу живая взаимодействовать с системой? Это же, говорит, опять через персону, через паспорт. Я говорю, а в чем проблема -то? Я не вижу проблем. А как? То есть она считается живой, но она не осознает, как это вообще существовать в этом мире без взаимодействия системы. А можно? И так, и можно и так. Можно не взаимодействие, можно взаимодействие. Взаимодействие можно через свою персону, через вот этот тот самый паспорт. То есть это как бы ключик к проходу в систему. Вот. У меня есть паспорт, вот эта бумага под названием паспорт. Я ей пользуюсь, я получаю от нее пользу. Я когда достаю, и говорю, без оборота на меня. И, и роспись ставлю определенным образом. И для меня нет проблемы, чтобы через э, через свою персону проявить свою волю, Стоп. донести ты до системы. Ты показываешь эту ну. бумажку говоришь, без оборота на меня. Ну. И что они так испугались и на тебя ничего не оборотили, что они должны на тебя были оборотить. Долги повексили. Ну, и что ты сказал, и что И никаких долгов на тебя нету. Ну, пока нет. Как это нет? Ну, вот так. Суды, Суды живых не судят. Да что вы говорите. Да, да конечно. Это вот как у него как-то получилось, потому что там э, судья. А так-то плевать они хотели. Галина, да вы же по всей России проходят Да я знаю, что проходят. Успешно проходят. Думаю, а что... ты смотрела видео Королевское постановление? Я специально разъяснял, почему этот процесс был выигран. Не я смотрела? Я смотрела, но я не могу все запомнить. Я знаю, сколько смотрела. Мы даже с тобой разговаривали отдельно, помнишь? Ну, там. То видео с тобой есть. Не успеваешь изменить? Меня из зала сюда выгнали. Живую, когда я заявила и паспорт ему не показала. Он говорит, быстро отсюда уходи. И четыре амбала вокруг меня встали и говорят, давай мы тебя сейчас вынесем отсюда. Вот ты мы живые. Вы не знали, что делать. Ты тогда тоже с мечом пришло? Нет. Нет? Только с флагом? С любовью. С любовью? Я говорю, я тебя люблю, Карякин. Сил нет, как люблю. Ну, жалко, что мы аудио записываем а не видео. Я Я бы показал твое выражение твоего лица и с какой любовью ты пришла. Он говорит, ты кто? Ну, я так сказала, вот, возвращаемся к первоначальному пути самоопределения. Первое – это не самоопределение. Потому что прежде чем самоопределиться, нужно растождествиться с персоной. Раз, же... Я так и знал Что такое тождественность? Единение? Ну да. Единство. Объединение. Ну, ну то есть отделить себя от документов? Или в данном случае от паспорта? Ну, в данном случае не себя надо отделять от персона. А именно вот отделить это путем деления. А расторждествить это значит, что ну, буквально я вот говорю, вот стакан, да, а вот телефон. Давайте будем считать, что это два абсолютно равных объекта. Вот они не могут существовать отдельно. Вот что это одно и то же, что это одно и то же. Все говорят, да как так? Ну, не, давайте условно, условно, что это одно и то же. Ну ладно, давайте. вот ну, то же самое сделали с нами. Отождествили нас с персоной, с паспортом, с бумагой. И вот люди начали говорить, я по паспорту такой-то, мои персональные данные. Вот недавно женщина звонила, говорит, меня за маски за это задерживают. Говорит, требуют мои персональные, мои, мои персональные данные. Говорит, что им нужно сообщить? А она живая, осознанная, как она говорит. Я говорю, ну, как... А, говорит, им нужны мои данные. Что им нужно сообщить? Я говорю, ну, сообщи там объем бюста, объем бедер. Что-нибудь такое, скажи им. Цвет волос. Она говорит, да не мои, а мои персоны. Я говорю, ну, так и говори. Персональные данные. Они потому и называются персональные. Потому что они не относятся к человеку. Они относятся к персоне. И вот когда э, растверждение, это буквально осознать, что э, есть ты, неважно кто, там душа, тело, физическая кость и плоть, там, кровь, э, божественная душа, там какой-то человек, мужчина, женщина, неважно, есть ты, все. А есть Персональные данные, которые существуют в виде паспорта, актовых записей и т.д. Вот. и т.п. Вот этот момент самый, вот этот, нужно вот так себе тут отложить, чтобы не спотыкаться, и чтобы себе не, и, и автоматически не ответить на его вопрос. Нужно а... а вы к кому обращаетесь? Они, они это делают, они это делают каждый раз, когда сразу же в самом начале, когда они с вами разговаривают. они Первое, что они устанавливают, это персональные данные. Назовите ваши персональные данные: Имя, отчество, фамилия. И, и вот если человек называется именем, отчеством и фамилии, то он сам себя признает. Ну, буквально, э, вот я сегодня разговаривал тоже с одной же живой, якобы осознанной женщиной, которую я ей спрашиваю, ты кто? Элементарный вопрос. Сразу можно. Вот человек отвечает на этот вопрос, сразу видно, живой, не живой, осознанный, неосознанный. Я спросил: ты кто? Он говорит: Ну, допустим, Елена. Вот. Елена! То есть, она назвалась именем. Что такое имя? Имя – это наименование. Где бывает наименование? Наименование товара. Наименование торговой марки. Бренд. Логотип. Название корабля. Тут перезагрузка у нас должна быть. Вот тут. Вот, вот видишь, какая грань маленькая. Так это грань очевидная. Я вам о ней говорю. Осознайте это. И больше никогда не называйтесь именем. Вот. Можете называть меня, обращаться ко мне по имени. Антон. Вот и все. Я не Антон. Потому что Антон это имя. А я живой мужчина. Хозяин этого имени Антон. Потому что я его сам себе придумал. Вот, видишь, как в Советском Союзе как обращались к э, населению. Ну как вот, э, мы как, у нас лет не, не было ни сыр, ни пани. Ни кто там. У нас как мужчина, эй, мужчина, эй, женщина. А всегда бывают товарищи товарищи, бывают. И всегда вы а запитывались. Товарищ? Товарищи, Ё товарищи, ну, были. товарищи, товарищи были. редко. Обычно. <coughs> я слышала всегда, мужчина или женщина, понимаешь? Да нет, всегда а товарищ. А никогда в троллейбусе не называли тебя Эй, товарищ, передай на билете. Не, ну это понятно. Все вы товарищи. А я не сильно занимаюсь у вас это. Нормально-нормально. Но мы учимся. Благодаря вам мы учимся. Да. Ты видишь, мы, этот, мы, устанавливаем, мы ищем точку равновесия между двумя противоположностями. Мы И... даже сидим так. И... Ты на том краю, вот я вот на этом. Грань, вот эту грань, когда я привыкла там себя ассоциировать с кем-то, с кем-то, типа с персоной. И вот это вот не забыть сказать, что я женщина, что-то возьми. Вот. Зачем же он вас будет брать? А зачем тебе, черт? Зачем ты да. его постоянно вспоминаешь? Ты уже третий раз говоришь да, это слово. Да, это, это уже... как-то. Научись внутри правильно мыслить, и тогда у тебя ни, ни одного лишнего слова не вылетит. Это тяжело. Это, это, это тяжело, потому что ты сама себе образ увидания наложила. Еще раз поясняю. Мне это не дано. Я на финишной прямой. И да. тд. и тп. Опять ты сама себе образ накладываешь, что тебе на всю лень. Ну. Зачем? Ты не просто на себя, ты на нас всех накладываешь. Ой, Господи, не надо на нас. Еще одно слово вылетает. Не упоминай не псуе. Давай, мы вот э, стакан от телефона это, Я хочу договорить про женщину, которая Елена называлась. Говорит, я Елена. Я говорю, ты что, имя что ли? Он говорит, нет, я живая женщина. Я говорю, а дальше? Живая женщина Елена. Я говорю, ты только что называлась живым организмом и, и тут же именем. То есть ты говоришь, я живой я организм и имя. Я говорю, так кто ты? Он говорит, ой, нет, не так. Я живая женщина, нареченная именем, нареченная родителями именем Елена. Я говорю, так все, такие кто ты? Он говорит, живая женщина. Я говорю, ну вот. Хотя же она позиционирует себя осознанной живой женщиной. Элементарный вопрос я задал. Ты кто? Два слова. Научитесь сами себе отвечать на этот вопрос. Кто я? Каждый раз, как утром встаю, говорю, ты кто? Да. Да. Да. Да. А, ну, да. а, а еще да. мультик этот зеркало. Как да. там енот какой? В зебру, енот. Крошка енот мультфильм. Посмотрите.